В эфире Гиг. в этом видео мы поговорим о том, что корпорация зла под именем Microsoft открыла исходный код своей операционной системы, называется Windows, если кто не знал. Данный ролик создан при поддержке моего канала, не забывайте отписываться от него, чтобы видео перестали выходить. Ну что, Microsoft объявили, что они открыли исходный код Windows. Основной причиной, по словам Microsoft, стало то, что они в последние пять лет развивают себя в open source направлении. Также, основной доход в последние лет 10 Microsoft получает от своих сервисов и игровой индустрии, а прибыль от Windows потихоньку падает. Ну и еще одной причиной стало то, что Microsoft уже завоевала ПК рынок, и, по их мнению, у них нет конкурентов среди операционных систем на десктопном рынке. Несколько поколений людей ассоциируют компьютеры только с Windows, а открытие исходного кода закрепит Windows как единую операционную систему для персональных компьютеров. Конечно, Microsoft знает о том, что кто-то сможет на основе винды создать свой форк. Но они провели исследования, что люди не станут устанавливать на свой компьютер что-то незнакомое, что как бы логично. Они даже в пример привели Android, что Android девайсов на порядок больше, чем компьютеров на винде, Kind of small. И Android всегда был с открытым исходным кодом, но при этом на рынке нет каких-то популярных форков Андроида. Даже ту же самую Lineage OS, которая является самым популярным форком Андроида, ее используют очень мало людей. Microsoft долго обсуждали, стоит ли открывать исходный код Windows. Открывать код только старых версий или только новых, какие могут быть риски, вред для компании и так далее. В итоге было принято решение открыть коды всех версий Windows от 1995 до 2011. Microsoft когда-то купили GitHub, в котором опубликованы исходные коды многих open source проектов. Они когда-то давно уже открыли исходный код WinUI, .NET, FluentUI, Visual Studio Code и других инструментов, которые позволяли создавать приложения для Windows. И, таким образом, они постепенно подходили к тому, чтобы открыть исходный код Windows, чтобы она стала открытой open sourceной платформой. Сразу отвечу на главный вопрос – нет, Windows не стала бесплатной. Она все так же будет продаваться. Так как основную прибыль от Windows приносят производители оборудования, то для использования логотипов Windows и все такое производителям железа нужно будет заплатить деньги. Они не смогут просто форкнуть Винду и не платить Microsoft, так как торговая марка и все вот такое связанное с Windows принадлежит Microsoft. Кстати, не забывайте спонсировать мой самый сексуальный канал. Конечно, если исходный код Винды открыт, то хакеры прям разойдутся по полной программе. Поэтому микромягкие инвестировали кучу денег на аудит исходного кода Windows, а также приглашают всех желающих на выявление брешек безопасности. Поэтому Microsoft рекомендует обновлять систему при каждом новом обновлении, ведь в будущих обновлениях будет много исправлений безопасности. За время монтирования ролика некоторые люди уже успели немного проанализировать исходный код винды и скомпоновать, что Microsoft открыли, а что оставили проприетарным. По сути, они открыли только базовые компоненты, например, ядро системы и Windows API. Ну а также открыли базовые приложения по типу проводника, калькулятора, настроек, медиа-проигрывателя и все в таком роде. Но много чего осталось проприетарным. Например, антивирус, DirectX, магазин приложений и различные предустановленные приложения по типу Paint, почты и календаря, карт, 3D-билдера и много чего еще осталось проприетарным. Честно сказать, не хочется комментировать эту ситуацию. В целом, проприетарными остались всякие сервисы. Вот вы, например, пользуетесь на Винде приложением карты или приложением Почта? Очевидно, что нет. Поэтому насрать и нассать. Давайте лучше глянем, как отреагировала open-source комьюнити на это. Чё, хую, Наверное, самым популярным мнением в Linux-сообществе было то, что Microsoft решили полностью похоронить Linux на десктопе. Так как теперь аргументы про то, что гнули Linux – это свобода, open source и вот все подобное, больше не актуальны. Например, некоторые страны переходят на Linux-дистрибутивы только потому, что они с открытым исходным кодом, ведь open source набирает популярность. Также из-за открытия кода Windows. Люди будут вносить вклад именно в нее, ведь она уже работает лучше, чем эти ваши Linux-дистрибутивы, и не надо ее доводить до ума. С другой стороны, проект Вайн теперь будет развиваться куда стремительней, и обратная совместимость между Linux и Windows станет куда лучше. В общем, да, на этом новость все закончилось. Вы только посмотрите на нашего любимого и единственного спонсора в титрах. Приглашаю всех присоединиться к нашей групповухе. Вам обязательно понравится. Кстати, поздравляю всех с первым апреля. Мы читаем э, комментарии э, признанного гея Linux-сообщества, самого гейного гея, который только может быть. Плюс, как Миша сказал, грязного. Хоть э, товарищ э, говорит нам обратное, но мы-то не верим ему. Миша или товарищу? М? Миша или товарища? товарищу? Товарищу. -а -а. Пингвин Гиг, ты что, не знаешь вот ты его не смотришь? А я не знаю, кто это.